Московская компания хочет взять в управление весь электротранспорт в Красноярске, а мэрия уже готова подписать такое соглашение, но к фирме-частнику есть вопросы. Какое будущее ждет Красноярский трамвай, узнавала Лилия Мишалкина. Это некий какой-то рейдерский захват электротранспорта, забрать с муниципалитета, отдать в частные руки, которые не относятся вообще к Красноярскому и Красноярскому краю. Егор Фролов из Федерации автовладельцев России не вдохновился желанием мэрии обновить трамваи города. Ведь электротранспорт передадут москвичам. Они будут и ремонтом заниматься, и забирать прибыль от поездок. Кроме того, власти хотят снова пустить трамваи по Октябрьскому мосту, хотя более десятка лет назад пути демонтировали. И если еще по одной полосе забрать, то ну, Октябрьский мост будет стоять ровно так же, как коммунальный. Мы получим а, такую очаговую точку не только в, в центре города, но мы получим еще одну точку. Я думаю, он, в городе Красноярске, в Красноярском крае не так мало олигархов, которые могли бы заняться а, электрическим транспортом, развивать его и все. Но по каким-то причинам у нас на сегодняшний момент частнику передают это, а, не местному, который в любой момент может сказать, а мне надоело и уйдет отсюда». Помимо возможных пробок и того, что мост может быстро износиться, появляется еще одна проблема. Несмотря на то, что вкладывать деньги должна московская компания, город все равно потратит десятки миллиардов рублей. Из них 7 уйдут еще на этапе стройки, а потом региону придется заплатить более 16 миллиардов за пользование трамваями и сетью, которые сделают у нас москвичи. Но некоторые эксперты уверены, лучше Москвы с ее опытными специалистами нам трамвайную сеть никто не сделает. Чем-то надо поступаться, чудес не бывает. Своих специалистов такого уровня у нас нет, значит, будем растить. Если придет эта компания с хорошим опытом, покажет, как правильно и быстро нужно делать, значит, этот опыт нужно подхватить. Однако насчет скорости не все так однозначно. У «Мависты», которая, вероятно, и займется нашими трамваями, более 10 дочерних компаний в разных городах. Причем все они новые, созданные не раньше 2020 года. Федералы зашли в Нижний Новгород, Пермь, Южно-Сахалинск, Ярославль и другие города. Но пока ни один проект до конца не довели некоторыми были скандалы. Например, в Курске и Липецке местным властям не понравились странные условия, где большую часть расходов нес бюджет. Сами же красноярцы уверены, что трамваи можно и нужно обновлять. И без помощи Москвы. Ой, я вас умоляю, пусть они у себя развиваются. А мы уж сами. Так как в Красноярске очень часто режим черного неба, и электротранспорт – это просто беда и выручка. Ну, удобно для меня да, до работы доехать. Так вообще... Причем обещаю, что красноярцы перестанут ездить на вот таких вот старых трамваях, в город закупят 50 новых машин. Они будут низкопольные, с оборудованным Wi-Fi, не старше года и с гарантией 30 лет. Предполагается, что в солнечном останется только один маршрут. Зато туда пустят скоростной трамвай с улицы Мичурина. Начнут работы только в 2025 году, а срок договора между мэрией и частником рассчитан на 20 лет. Лилия Мешалкина, Павел Ванинский, Седьмой канал.